Здарова, дамы и господа, это домашний канал Валерки и Resident Evil 2, ремейк, дополнительные режимы. Итак, мы с вами прошли все, почти все режимы, четвертый выживший, выжившие призраки прошли, вот, плюс секретные э, сюжетную линию выживших призраков прошли, и остался у нас... Последний тофу. Вот это самый, наверное, жаподробильный будет. Хоррор. Даже не знаю. Может, возможно, это даже не хоррор, а просто трэш какой-то начнется Вот. Это, короче, кусочек сыра. Да. Это кусочек грёбаного вегетарианского сыра, за которого мы будем играть. У него, по-моему, в арсенале только нож. Вот. Ну, давайте попробуем. Выживший тофу. Он еще и разговаривал тебе, прикинь. Итак, подозрительный препарат, который широко применяется в разведке. И я не успел прочитать. Короче, ставьте на паузу и читайте. Здесь фишка вся та же самая, что и за чертежного. За четвертого. Да. Все то же самое, что и за... Офи, я хочу послушать его. Хуйнай ah, кука, <laughs> no huh? <laughs> <Huy naikuka>, блин. <laughs> Жесть, короче. Здесь э, все то же самое, что и за Ханка. Так, смотри, у нас вон сколько ножей, целая куча. Ножей. Э, давай сразу объединяем аптечки. Вот. Одна красная трава остается у нас. Вот. Все то же самое, что и за Ханка, только за Тофу. Только за кусочек сыра за этого. Прикинь каким кусок сыра ползает в говне. Не стрелять, ни черта не может. Мужик свой... А, меня, меня уже покусали, бригина. Тофу покусали, и у него, смотри, кусочек откусан. Бомжи сразу... Ах ты за ногу, смотри. Ну как, за ногу, за что-то. Цепанул. Ой, меня уже покромсали в самом начале. Окей, ладно. Побежали. <смех> Здесь, в принципе, смотря, отчета, отчета времени нет. Вот. Я не понимаю, почему ножиками не пользуется наш сыр. Его кусают, а он ножиками не пользоваться. Короче, бомжи напали просто на, на кусок сыра. Ладно. Собаки-вегетарианцы. Вообще, я не понимаю, почему они нападают на сыр. Вроде как э -э бомжи, бомжи и собаки, вообще вот эта все дичь, она плотоядная. Вот. валила она плота они плотоядные а сыр там для вегетарианцев почему он э, его керачит так я не туда побежал по моему вроде как убегаем короче Все эту дичь с этих бомжей Бомжи, они оккупировали эту э канализацию. Блин, прикинь, я так четко пробежал сейчас. Вообще. И к ним вламывается, прикинь, сыр. Они видят сыр такие и. О боже, жратва! кало ё, -ка ё моя, Надо жрать. Так. А вот эти вот гамадрилы. Они будут пожестче всяких бомжей. Куда-нибудь. В какую сторону-то вообще бежать? Я правильно бегу? Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Стоп. Я правильно побежал? Или это тупик? Твою мать. Это тупик. Я не туда забежал. Походу дело. Короче, жесть. Я забежал не в ту степь, какую надо. Нам надо вон туда. Хорошо. Хорошо получилось. Все, отлично, четко. Погодите, стоп. Пока еще рано, наверное, аптечку сжирать. Нашу самокрутку. Так, правильно? Вроде правильно. А, да ладно, не в эту дверь. Вон туда надо. Твою мать. Отвали. Отвали. Не для тебя этот кусок сыра. Хорошо Так Ну, а половину вроде как мы пробежали Половину вроде как пробежали Самое жесткое это... Вали Беги-беги-беги-беги-беги Самое жесткое будет с тираном. Тут же еще тиран. Да не один. Да блин! Жри. Жри, давай аптеку. Блин, только не задрали-то, Слишком... А как этот полицейский тут вылупился? Ты видел, да? Сыр наш подчинился, кстати. Смотри, он полностью... Блин, вот это жесть! Фу, хорошо. Так, так, так, так, в какую сторону? Опа! Блин, мне тупо везет, короче, мне, мне тупо везет. Я просто бегу и мне везет. Было бы такое заханка, да? Вот когда мы проходили заханка, э, вот так вот пробегали. Так, окей. Собаки. Просто тупо. Я просто тупо всех вообще всех обманул, короче, пробежал. Так, а вот здесь дичь. Вот здесь у нас дичь. Пошел. Здесь в любом случае э, меня покусают. Отвали ты! Здесь в любом случае покусают, потому что их здесь слишком много. Так, стоп, стоп! Блин. Хорошо. Держи. Я что, его убил, что ли, ножом? Да ладно. Окей Что у нас по жизни? Пока хорошо Ножики еще есть <с> Ножи еще есть Но вот сейчас вот будет самая жесть Тиран Ну здорово <с> просто, просто как губку знаешь. еще <с> матерится Смотри, да? Ему еще не нравится Еще матюкается Втюгается по-сыровски. Да тволиты! Блин, э, сыр, э, тебе для чего ножи? Взял. Там еще тиран, -мо! Дверь! дверь, в дверь, в дверь, в дверь, дверь, дверь, быстро. Хорошо. Рассосались. Какой нахрен хан! Я тоху. Меня зовут Тофу, а не Хан. Давай-давай-давай-давай. Протиснись. Хорошо, руки-руки-руки-руки не, не мыли. А, ни хрена просто сшиб мне. по жесткому. Так, ладно. Здесь у нас тиран. Куча зомби и тиран. Блин, они, они как-то сзади... Иди, <Стукл> руки, руки, руки, руки, руки, руки, руки, хорошо. Фу. нет Не, сам прикол. Так, у нас еще есть ножи. Сам прикол сейчас будут ä, цветы. А вот это жесть. Все. И им даже тут э, ножи э, не спасают. Тут даже ножи не спасают. Если чё. Короче, жесть. Э, у меня три ножа осталось. Три ножа осталось и. Давай, все-таки вот на этих вот говнюков срабатывает ножик. У меня два ножа. Два ножа, ни аптечек, ничего больше нет. Тиран сзади. Зомби Который кусает меня, блин Свалит с дороги Бомжары Они еще Бегом, бегом, бегом, бегом Жизни тоже вообще ни о чем В конце там будет вообще дичь Если вы помните, да, прохождение Заханка Там вообще просто Рышняк когда вот эта финишная прямая начнется Здесь тоже у нас Полный Алис Отлично, проскочил Хорошо Последний нож у меня, кстати, остался Так Вблизу мы пробежали Из этого Ну все А, еще живой Ладно. Живой, но ненадолго, я думаю. Да беги ты! Началось застревание во всю. Во всю и во всем. Хорошо спустился. Так, тиран отстал. Да, у меня сейчас лизун. Да. Я так и... Я, я, ну, в принципе, я так и думал, что меня сейчас лизун загасит. Здесь надо тупо жизни, короче, чтобы были. Либо аптечка была, сохранить ее. Жестоко, конечно. Окей, я снова добежал до сюда. Я снова добежал до сюда. Спускайся. Фу, хорошо. Добежал до сюда и у нас до ты. Так, и что у нас? У нас четыре ножа. Опа, опа, фу! Фу, повезло. Во, повезло, а. Во, повезло. Хорошо. Теперь осталось продержаться. Финишная прямая. Не знаю, получится ли. Сейчас будет целая куча врагов, целая куча врагов. Вдал на этот говно не попасться. Хорошо. Воу, воу, воу, воу, воу. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Беги. Хорошечно, хорошечно. Так, мимо этого говна пробегаем. Фу. Это жесть. Ай-яй-яй, уронил, уронил, уронил, уронил. Нет. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Хорошо. Так, тоже. Держи. Чуть-чуть осталось, ну. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Фу -ху -ху -ху -ху -ху. Почти конец, почти конец. Я знаю, ты сможешь. Давай, просто, просто на пределе. <laughs> Жесть. Отлично, о oh е yeah. oh yeah. Смогли. Смотри, какой весь потрепанный просто. Целый вертолет прислали за сыром. Хотел встретиться с, с, с мистером Жнецом, да? Отлично. <laughs> Сыр такой в коробке. Аппетитная встряска, окей. Да, здесь была не то что аппетитная встряска. Уже бодробильная встряска. Модель Тофу. Хорошо. Ну что, друзья? 9 минут. Ну это с учетом то, что именно вот этот раз 9 минут. Открыты новые персонажи. В смысле? Каяк Тофу. Уира Моти? В смысле? Это тот же самый Тофу, только другие персонажи. Смотри, автомат какой-то, да, или ещё, это что, это огнемет. Там что-то ножи, гранаты. Ну, охренеть. Еще две дополнительные. Два дополнительных режима. Ладно, друзья. Окей. Давайте сделаем так. А... Пока мы закончим с Resident Evil 2 ремейк. Вот. А... К нему вернемся мы уже когда прохождению вот в хронологическом порядке как мы проходим до да, серию резидента когда вот до него дойдет а, очередь мы с вами пройдем сценарий сначала за клэр потом за Леона, наоборот получится и После этого уже добьем, короче, вот эти две, два дополнительных режима за тофу, короче, за Коньяка и за Уира Моти. Вот, как-то так. Пока, все, пока мы на время прощаемся с Resident Evil 2 ремейка. Ну, а кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Вот, и с вами был Валерий, всем пока!